Подпишись на канал на ютубе, я зажгу снегритянка. Всем респект, братва. С вами радио 120 гигабайт. И сегодня мы с вами посмотрим на игру, которая называется Dark and Light. Она совершенно недавно появилась в Steamе, в раннем доступе и, как вы можете догадаться, это выживалка. Но у нее есть одна очень клевая для меня лично особенность. Она сделана в фэнтезийном сеттинге. А я, братва, очень давно мечтаю какой-нибудь такой игре, где я смогу построить собственный замок, королевство, буду наслаждаться просто магией и драться с драконами, а не только там с динозаврами или голыми мужиками с пушками. Yeah. <laughs> Поэтому эта игра меня, естественно, заинтересовала, несмотря на достаточно большое количество негативных отзывов. В данный момент у игрушки 55% положительных отзывов. И я для вас сразу, с самого начала выделю основные недостатки этой игры. Первый и самый важный недостаток, на который указывают многие, это оптимизация, что неудивительно в целом для игры в раннем доступе. Люди, видимо, не готовы до сих пор к такому понятию, как ранний доступ. Они покупают игру, ожидают, что это будет все нормально, там будет все хорошо играться. Они не понимают, что это альфа-версия, которая вы только для того, чтобы вы купили игру. Если вас интересует проект и вы поддержали разработчиков. Я абсолютно спокойно отношусь к раннему доступу. Почему люди этого не понимают? Я не знаю, тут ничего я сделать не могу. Ребят, если вам не нравится ранний доступ, держитесь от таких игр подальше. Второй недостаток, на который указывают все, это то, что разработчики схалтурили и просто спиздили практически весь интерфейс, все анимации с игры Ark Survival Evolved. Ну, тут есть для меня определенное объяснение. Игра разрабатывалась, насколько я знаю, 12 лет. И мне кажется, разработчики просто в конце увидели готовить свой продукт и поняли, что он дерьмо. Взяли Ark Survival Evolved и просто натянули на движок, на механике свою игру. То, что касается, что многие механики реально спизжены, это ничего страшного, а вот интерфейс на месте разработчиков я бы, конечно, перерисовал, потому что он прям попахивает плагиатом, там спиджинов вообще все, вплоть до иконок, это вот большой действительно недостаток. Ну и сейчас сами все увидите, давайте сейчас э, будем просто смотреть игру, э, смотреть, что в ней есть, что она нам может дать, весело, не весело, классно, не классно, и решим, с вами хорошая игра или не очень. И в самом начале мы сталкиваемся с первым достаточно важным и серьезным отличием от других выживалок вообще в целом. Это то, что мы можем выбрать одну из трех фракций. То есть это сразу делают игру такой более mmorpg а не э, нечистой выживалкой, потому что я никаких выживалках фракции не помню, только на каких-нибудь кастомых серваках. Я решил выбрать самую обычную фракцию людей, там остальные, я чуть то не понял, кто это такие, то ли эльфы, то ли гномы, хрен его знает, я решил играть за людей, потому что всегда играю за людей и за рыцарь какими-нибудь двуручниками. Естественно, делаем мужика, вот он э, сразу нам напоминает редактор ARX Valve Wolf, только он еще глючит жестко. снизу видите, как у нас неприятный глюк, ну куда деваться ранний доступ, братва, на лицо. Редактор довольно-таки развитый, можем редактировать практически все, там, голову, нос, лицо, глаза и так далее, и так далее. Конечно же, можем редактировать тело тоже. Единственное, вот так бы он не глючил, было бы намного приятней всем этим заниматься, но я не буду снимать процесс, посмотрите, что там в игре получилось. Так, вот мы появились в каком-то городе, что очень круто, и опять ему мой rpg так вполне не по не то что мы голые где-нибудь там на пляже в трусах в одних. Так, у нас тут какие-то NPC-шки, сморя... смотрите, стоят. Так, это у нас торговцы, то есть мы можем даже что-то покупать. Но видите, это круто, это очень сильно и выгодно отличает игрушку от э, всех других выживалок, что здесь есть вот такие интересные элементы. Виды от первого лица я в игре не нашел, мне кажется, его специально залочили, чтобы не было прям совсем похоже на арк, ну, ну и хрен бы с ним. Хотя, если честно, я люблю больше играть с видом от первого лица. Э, интерфейс, вы видите, очень сильно напоминает арк. Тут у нас уже какой-то грифон напал на кого-то, не могу понять. Инвентарь тоже практически полная копия арка, хотя уже немножечко со своими особенностями. Ну, будем разбираться. На самом деле, такие вещи меня не сильно смущают. Главное, чтобы игра была интересная. Так, нам тут прям опять по моему шному дали какой-то квест и по начальное задание. Видимо, такие это обучающая часть игры. Нам надо там собрать определенные штуки. Давайте выйдем из города, этим займемся. Насчет оптимизации. Я поигрался с настройками и на высоких, и на ультрах абсолютно одинаковые показатели. Это, собственно, есть отсутствие оптимизации, поэтому на нее плачут. Uh, в городе у меня показывал 30 FPS, сейчас я вот вышел в открытый мир, у меня показывает там 40-45 FPS на самых высоких настройках. Давайте попробуем что-нибудь пособирать уже тогда. Ну вот, uh, я вижу уже сразу проблему раннего доступа, стандартную достаточно. Это непонятные какие-то рабочие названия предметов, которые мы собираем, их там вроде можно прочитать, но там какие-то нижние подчеркивания, еще какие-то там непонятные буквы, это бы неплохо поправить. Оп, мы что-то прокачали. Light Magic все прокачали. Видимо, тут прокачка идет как-то сама по себе, отдельно, когда ты что-то делаешь. Она там тебе прокачивает. И вон мне что-то там открылось для крафта даже. Интересно, достаточно сделано. Скорее мне чем-то напоминает. Там тоже что делаешь, то и прокачивается. Так, выполнили квест. Можем возвращаться в город, наверное, за следующим что Так, что-то какая-то хрень на меня согрелась. На меня согрелась какая-то хуета. Нирван, Нирван, спаси меня, спаси, давай, отвлеки ее, убей, убей, я гол, вообще ничего не знаю. Гиена какая-то, да? Да, какая-то гиена из Короля Льва, зацените. Как видите, крафт тут прям сразу в инвентаре справа находится, достаточно удобно. Крафтим то, что нам нужно скрафтить по квесту, хоть я не очень понимаю, что это такое из-за этого странного названия, но ну, сейчас глянем. так ну-ка. Какая-то магия уже сразу пошла, и мы скрафтили, если можно так сказать, какую-то фею, которая освещает нам путь. Типа, видимо, вместо факела она сделана... Блин, прикольно. Грифон все никак не успокоится, блядь. Так, знание, Знания, это, видимо, наша прокачка, как раз, где мы можем посмотреть, что мы выучили, что нам предстоит выучить, что нам для этого нужно и так далее. Где от хреначу, Грифон, блядь? Вон он уже, кстати, покосный, довольно-таки. Прогнали Грифона, все, мы герои этого города, давайте бабки мне сыпьте, короче, к ногам. Я готов принимать ваши дары. Где благодарность герою? Так, а тут у нас лежит какой-то, какой-то айтем кэш. Вот, это наши дары, нам принесли дары, давайте все забираем нахрен отсюда. Ну смотрите, у нас в самом начале уже неплохой лут, вот это, кстати, тоже выгодно отличает эту игру от других выживалок, что мы в самом начале практически налутали себе какие-то мечи, вон, посхи, блин, какие-то фаерболы, что-то еще, что-то еще. Круто на самом деле, мне это нравится очень. Довольно интересно сделана статистика, да, несмотря на то, что сама она в целом, опять же, слизана сарка, но, видите, мы можем улучшить э, два аспекта, это survival stats и combat stats при каждом повышении уровня. Опять же, игрушка старается быть более такой мамошной. Ну вот, и при добыче рукой мы как бы прокачали мели, и теперь можем скрафтить, а, ну, Stone X можем скрафтить, который мы давно уже утали э, с наших даров. И вот убивать эти животных, чтобы мясо добыть Ёб твою мать, ёб твою мать, огромный волк Теперь за мной будет охотиться, чтобы мое мясо добыть Ёшкин конт, он гонится за мной Я слышу, блять, у меня стамина закончилась Это огромный волк из Dark Souls Интересно, а в городе от него можно скрыться, чтобы он там меня не достал, там может сразу же мне поможет Ты куда, дружище? Ну, блин Ну ладно, спасибо, что избавил меня От себя сам Блин, зацените вообще, что это за хрень Это какое-то дерево огромное Человекоподобное стоит Блин, клёво, такие существа вообще мне всегда так нравились, блин. Голый, голое дерево, смотрите, стоит. Он не агрессивный вообще, значит, не растопчет тут? Вроде мирный он, братан. Are you friendly? Музыка в игре отличная, атмосфера в игре очень крутая. Я всегда мечтал о такой игре, где я смогу построить себе домик, чтобы она была фэнтезийной. Блин, мне пока очень нравится, как все выглядит, несмотря даже на спичный интерфейс. Ну и я бы не могу сказать, что эта игра прям клон арка, да, это клонированы некоторые механики, но воспринимается игра как-то совершенно по-другому. В арке ты там шаг влево, шаг вправо, тебя уже сожрали, убили, а здесь хоть можно побегать, посмотреть, что происходит вокруг. Я вот что-то пытаюсь добыть дерево, оно мне вообще не падает, то есть я в тупую бью по дереву и ничего, ничего не происходит. Вообще я читал, что у игрушки есть проблемы с серваками, и я надеюсь их скоро поправят, потому что вот так играть просто, ну... Невозможно. Я читал в что люди советовали, типа, если хотите поиграть в эту игру нормально, просто сделайте свой собственный сервак, там, dedicated сервер, да, там, или просто, ну, играйте сингл. Но я что-то решил, что я хочу все-таки с другими игроками тоже играть, так интереснее. Так, о, отлагал сервак. Отлагал, имейте в виду, что у игры есть вот такая проблема с серверами. Приментов много, а мы еще многих не, не знаем, у нас есть, кстати, лук. Но мы пока не можем крафтить стрелы, потому что мы, естественно, не выучили ни хрена. В итоге я хорошо залутан, а толку от этого мало. Смотрите, какой даун вообще. Смотрите. Так, очередная прокачка. Теперь могу создавать посохи, кстати. Что давайте и сделаем. Так, крафтим посох. Что-то к нему еще вроде надо было. Вот эта вот хрень, походу, нужна была. Так, с чего теперь мне с этим посохом делать? Я могу вот так делать. И что? Может, им надо ресурсы добывать? Ну-ка. Да, да, да, да. Им камни, из камня добывается камень, и еще какая-то хрень, какая-то хрень. Я могу интересно овцу добыть. Ну-ка, добывайся овца. Так, она домашняя, но как-то очень слабо походит, бесполезно. Блин, драконы летает, Смотрите, какая атмосфера. Мир так прикольно сделан вообще. Не знаю, можете называть меня как хотите, но мне пока игрушка очень нравится. Так, а это что такое? Treasure гоблин. Так, сокровище гоблина. Тут у нас есть какая-то одна Блин, а точно я видел на одном из стриме, что типа гоблин он ä, к тебе подходит, он тебя станет, ты типа падаешь в обморок, он забирает твои вещи, несет к себе куда-то, кладет. И потом ты можешь, видимо, найти и залутать либо свое, либо не свое. Блин, это круто. На самом деле тоже очень интересная штука. Так, теперь мы скрафтили свой собственный меч, так что мы не такие лохи, не чужим будем пользоваться. А что музычка такая? Что за музычка? Она мне напоминает музычку из Иронии Судьбы или Реселихим Паром. А, наверное, это как в арке напоминает... Э, не напоминает, а говорит нам о том, что ночь наступила. Так, прокачка прошла. Походу, закончили мы квест. Теперь нам нужно что-то достать из каких-то бочек. Так, какие-то бочки я, по-моему, увидел в городе. Нам, видимо, надо вернуться в город и из этих бочек что-то достать. Давай мне какие-нибудь классные штуки. Во, золото! Золото! Мне дали золото! Видимо, так и надо ходить эти бочки разбивать, и та золото выпадает. Блин, очень долго почему-то квест не, не засчитывался, но, слава богу, он вроде выполнен, достали все из этих бочек золото яблоки, которые там нужно было достать. Так, теперь нам нужно собирать какие-то ресы, как я вижу. Так, интересно, мы пожать можем купить за золото? Да, мы можем купить еду за золото, смотрите, как круто, прям меньше выживания, больше РПГ, блин, это прям вообще мечта. Так, а это что такое за доска объявлений, ну-ка давайте глянем. Лорд джампер, время голосования. Так, это что такое? Что можно лордом стать, типа лордом королевства, типа своей фракции? Блин, охренеть, это же такая мечта. Можно выбирать своего лорда или самому становиться лордом. Охренеть вообще. Нечто похожее было в Реган Кингс, только там было, э, типа на ПВП это построено. Надо было завоевывать вроде как э, замок. И потом можно было налоги собирать. Тут, кстати, надо жрать вот эти цветы, чтобы улучшать такой показатель, как фокус. Такого нет других игр. если честно, я не понял, на что он влияет. Вот он вроде улучшился в виде картиночки мозга там отображается. Так, постку можно добывать не только камень, но и дерево. Вообще, э, я ими сейчас добываю как раз вот эти ресы, которые мне надо добыть по квесту. А, кстати, это что такое там светится? Как это арковский столб там тоже там такие есть. О, пометерит упал. А, я знаю, я знаю, все, я вспомнил. Я тоже смотрел на стримах. Метеориты это, короче, как ящики с лутом. Вот мы не можем открыть, тоже нужен пятый уровень ограничения по уровню, чтобы открыть. Ну, понятно, да. Как видите, вот еще одна механика, которая здесь взята с арка. Очень, похоже, сделана, но, если честно, меня, опять же, это совершенно не смущает. То, что есть достаточно много своих механик, я бы на месте разработчика переделал, наверное, только интерфейс, потому что слишком уж он плагиатский. Так, а это что такое у нас? Так, а это хата, которую можно взять в аренду за, за золото на ограниченное время. Видите, это тоже крутая своя тема какая-то, нигде такого похожего не видел, это круто, по-моему. Давай, чуть-чуть немножко осталось совсем, добывай камешки, давай, чуть чуть чуть чуть чуть, -чуть. Бам, все. сульфур собрали, последний, выполнили квест, теперь нам нужно бабки получить, видимо, за то, что мы собрали. Так, я как вижу, так нельзя продать, Тут можно продать только полными паками что-то, если у тебя есть только часть... Ресурсов, то ты не можешь продать там одну или две или три штуки, только обязательно большими паками, как я вижу. Вот так вот у, у торговцев на главной площади. Но все равно круто, круто, что есть торговля. Вот, смотрите, прям элементы нормальные РПГ. Тут можно прям купить себе заклинание, хилки, которые тебя хилят. Вообще, это же круто. Осталось только зелья какие-нибудь покупать и так далее. Ну, вообще будет РПГ. Так, продаем этому тоже чуваку вот эту хрень. Ротан, ротан, ротан. Блин, я вот что-то не могу понять. Я продал тому за 75, этому за 30 с лишним. А у меня вот Earn Gold не засчитывается почему-то квест. Что за хрень? Опять игра глючит. Е-мое. Так, а толстопуз нам что продают? Давайте глянем. Так, оружие. Отлично вообще. Давайте купим стрел, потому что у нас есть лук, а стрелы мы делать не умеем, зато мы можем их купить. Ну, видите, смотрите, нормальная РПГ практически. Так, и что? Мы можем большой это замок войти, нет? Нет, у вас нет разрешения зайти сюда. Так, понятно все. Короче, сюда может зайти только лорд, наверное, и какие-нибудь его приближенный, которых он назначает. Ну, блин, это круто на самом деле. Нахер эти квесты. Давайте просто начнем строить то, что нам нужно, и таким образом мы, наверное, прокачаем нашу, наше строительство. Так, мне не хватает тех резов, которые я продал, блять, на квестах на этих ё моё. Давайте попробуем лук и стрелы и как-нибудь их заюзим, раз уж мы стрел купили. Выбьем кабана, механика стрельбы, опять же, очень похожа на арковскую, чем дольше держишь, тем сильнее выстрел, при этом трясется э, камера. Так, кабаняр, ты отъезжать собираешься, Е-мое, опять глюч, наверное, дамаг не проходит. О, все, отъехал, и нам, видите, открылась карточка, типа, вов в бестияре, видимо, когда мы убиваем монстра, нам она там открывается. Тут должен быть спуск в воде какой-то такой нормальный достаточно. А, Ёб твою мать, Все, чуваки, бамс, это отъезд, первый раз отъехал. Так, мы можем зареспаться сразу в городе, я вроде как помню, где я отъехал, надо появляться, срочно э, гнать к моему трупу, пока меня там э, никто не залутал. Вот он мой трупак, быстренько забираем вообще все, что у нас там есть, и сваливаем, пока нас тут не сожрали, потому что... Потому что нам надо строиться, а мы все какой-то хернёй занимаемся, надо хоть какую-то хрень построить. Так, крафтим наш первый фундамент, давайте, и э, попробуем понять... Э, а может ли это нам прокачаться? Да, естественно, у нас сразу появляется стена, то есть именно таким образом все то-то прокачивается. Соответственно, надо было просто, чтобы, ну, дождаться, пока появится фундамент, построить его и у вас сразу прокачалось бы строительство. Видимо, сейчас будет все в процессе строительства дома, нам, у нас появляться там, не знаю, двери, короче, и так далее, и так далее. Как видите, система строительства, ну, действительно, очень похожа на арковскую. Э но как бы я все-таки уже не удивляюсь ничему такому. Да, и надо бы все-таки хотя бы текстурки перерисовать, а такое ощущение, что они просто цветом поменяли, а так все прям как в арке. Хотя кошки появились какие-то. Вот, и в знаниях опять же можем смотреть, какой у нас сейчас ранг прокачивается, что откроется на следующем ранге. Думаю, теперь мы быстро сюда строим. Так, темнота пришла, темные силы, что за хрень, что происходит, какие темные силы, что произошло, я не могу понять. Почему музычка такая страшная стала? Небо стемнело, смотрите, вообще стало каким-то темно фиолетовым метеориты падают, что происходит вообще? Давайте метеорит попробуем облутать, хотя я не знаю, какой там э, нужен уровень для этого метеорита, они же разные тут бывают. Э, прошлый метеорит у нас был вроде пятого уровня, еще один метеорит падает. Блин, клево, смотрите, какая атмосфера, смотрите, как прикольно. Вообще. Ну вот это вот, это вот интересно, кстати. А это что за херня? Чуваки, смотрите, какие-то непонятные призраки, что это такое, я не знаю. Так, ладно, они вроде меня не заметили, давайте, короче, лутать метеорит, хотя бы попробуем полутать, вдруг нам повезет Какой-то он... Так, хренушки, там нужен 15 уровень для этого метеорита, блин. Так, короче, вот эта вся тема с вторжением э, тьмы, мне кажется, это, э, типа, сбрасывается хороший лут, но при этом с врагами, которые его охраняют. И, типа, ты должен с ними сражаться, чтобы его забрать. Так, они что, меня заметили, вот эти призраки из Каспера? Как их там звали в Каспере? Они что, меня увидели? Да, братва, они меня заметили, все, мне пизда ща будет. А у меня даже хата недостроена, чтобы сныкаться в ней. Все, блин, все. Я думаю, сейчас они меня тут завалят, ну, потому что, смотри, сколько их штук-то. А я один непрокаченный маленький бомж с недостроенной хатой. И пришли, короче, четыре гопника просто такие, эй, слышь, парниша. Бля, дом не трогай, ты, сука, что творишь, пидор? Лучше меня, меня трогай, меня трогай, оставь, блядь, дом в покое, убей меня, я потом приду и себя спокойно облутаю. Я не хочу дом заново строить, я заебался его строить, блядь. Вот же пидоры, блин. Давайте, нет-нет-нет-нет-нет, не, не трожь дом, ну сука, блядь. Все, и захилиться точно никак не успею. Мне пизда, братва. Все, мне пизда, я сожрал сажал мясо, и меня с одного тычка вынес э, элементаль 76 уровня, блядь. Не, ну увидите это дерьмо. Один остался, то есть два брат братка его свалили, оставили одного, блядь, добивать просто мою хату, чтобы просто совсем мне поднасрать. Мало того, что они меня убили и свалили довольны. а этот, походу, не успокоится, пока мою хату просто всю не разрушит, чтобы у меня пукан горел, блядь. Видимо, это цель его. Так, забираем все, давайте попробуем его ёбнуть. Ты, гондон, да хуль там, давай. Долби, долби мою, мою несчастную хатку, блядь. Я тебя сейчас огнем закидаю, сука. Не нравится, а, падла, блядь? Не нравится, сукин сын? Блин, он какой-то тупой, он даже на меня не агрится. На сука, бля, уделан, блядь. Простите, пожалуйста. Ладно, давайте посмотрим. Хату разрушили, но не полностью, благо, не надо заново все отстраивать, что это за херня. Так, а тут у нас с него топовый лутецкий для нас выпал. Ну, хотя бы не зря мы хату потеряли. Там седло, крутая кирка, какая-то магическая херь. Так, я смотрю, какой-то там забагованный скелет, который на меня никак не реагирует. Давайте попробуем его по той же схеме. Нагнуть и поиметь с него лутецкий. Он охраняет, вроде как метеорит, но в метеорит мы, скорее всего, не заберемся, потому что уровень низкий. Так, ну когда ты уже отъеешь? Что за хрень? У меня что-то сломалось. Сломался, сломался мой фаербол. Да, он сломан. Понятно, тут, короче, фаерболы не кончаются, а ломается их надо чинить. Так, чиним по-быстрому. Наверняка еще прокачаемся из-за этого. Да, прокачали Fire Magic. Во, класс Вообще! Хоть не зря сходили. Ну давай уже, но минус. Так, вот он наш отъехавший скелет. Ну ка посмотрим, что у него есть интересного. Так, наручки какие-то и кости. Ну ладно, ладно. А эту хрень мы хрен откроем. Да, 15 уровень нам нужно, чтобы открыть метеорит. Будет у нас с вами стандартная ебаная изба, как у бабки вообще. Смотрите, у нас с вами, видите. Маленький, сраненький домик бомжа. Ну что, мы закончили строительство хотя бы. Да, у нас теперь есть вот такой саный дом. Не получилось сделать ничего из э -э, Но хотя бы у нас есть хата. Так, а давайте затестим вот эту хрень с элементаля, которую мы вытащили. Что это вообще такое? Так, ну давай. Что-то не работает. Ну-ка еще. Опа, встало. Ни хрена себе, это какая-то прям. Магическая электрическая защита, блин, выглядит круто, сильно на дамажно интересно, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою мать, я сейчас отъеду от своей же херни. Да, кстати, чуть не забыл показать вам бестиарь, вот так вот он выглядит, когда мы убиваем, мы, видимо, получаем дополнительную инфу про монстра, там, видимо, чем его можно убить, может, еще какая-то, ну, короче, прикольно, сделано тоже очень по РПГшному. Так, тут походу медведь, два медведя, тут целых два медведя, братва. Давайте что-нибудь попробуем с ними сделать. Надо уже какие-то приключения мутить, а то у нас до этого только разбирательство было. Давайте попробуем хоть что-то, какой нибудь экшен намутить. Так, медведь на меня сагрился, пора сваливать, сваливать, сваливать. Найти какое-нибудь место, с которого я сверху смогу его атаковать. Так, вот сюда он же не сможет забраться? Где он? Медведь, иди сюда. Иди, я тебе в жопу огнем выстрелю. Опа, я зачем-то упал, зачем я упал? Давайте свалим он там, я вижу, там вышка есть, вышка есть. Давайте на вышку заберемся. Я надеюсь, на вышку этот медведь не так умный, чтобы на вышку забраться, правильно? Он же не такой умный, как медведь из Next Day. Этот Миша должен быть потупее, потому что он, он не из России. Наши медведи, они такие умные, они тебя достанут с по земли. Так. Все, тупой медведь. Тупой медведь! Медведь, ты тупой! Я сейчас тебя расстреляю в жопу, блин, огнем. Слышишь, медведь? Смотрите, он весь поебанный, горящий, он такой, блять, нахуя ты это делаешь со мной, пидор. А это такой, то иди медведь. Бля, братва, я только что догнал, что значит у меня есть на медведе седло, я мог бы его приручить, у меня был бы медведь, блин. Но хотя я не знаю, как это, долго, недолго, так, что тут столько мечей, еще за херь. Дракон какие-то по небу летает. Мне кажется, я в достаточно опасное место уже захожу. И я надеюсь, этот дракон меня не заметит и из-за жопы меня не схватит и не несёт меня куда-то. Хотя это было бы круто на самом деле, это было бы интересно. А что там? Буковка Z там спит, что ли? Кто-то? Какой-то монстр? Я, блин, боюсь вперед подходить поближе, потому что я боюсь, что меня заметят. Так, что тут спит? Давайте посмотрим. что то какой-то монстр спит жесткий. Смотрите, опять какое-то дин динозавроподобное существо, которое из арка было украдено, походу. Как-то тут подозрительно тихо. Что-то слышу. Ёб твою мать! Это что за херня такая? Так, левитация, левитация, я могу левитировать. Что за глюк, блять? Блин, левитация не помогает, он мне все равно дамажит. так сваливаем, сваливаем, сваливаем. Что за херня-то? Я не могу понять. Какая-то огромная черная кошка, пантера какая-то. Что это? Так, блин, что-то я по нему вообще не попадаю. Блин, давай, давай на, на, на скалу, на скалу, забирайся, забирайся на этот камень, забирайся. Пусть он застрянет в камнях. Это же забагованная игра. Давай, баги, спасите меня, помогите, баги. Так, опять левитация. Надо на тут джамп. Бля, я не могу прыгать, твою мать! Ну, сука! Гори в аду. Гори так, дамаг проходит на не очень большой. такой уровень? 16. Так, все, я думаю, что здесь у меня шансов нет. Хотя, если вот на багах выезжать, может получиться. Блин, а он мне все равно дамажит даже. Даже через камни. Ёб твою мать, уже у меня почти ничего не осталось. Так, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Может, у нас получится его как-нибудь в камни завести, чтобы он э, просто тупо там забаговался. И я тогда спокойно себе мирненько убегу. Ёб твою мать! Еще люто волк к нему присоединился. Ну все, братва, я думаю, мы классно погуляли. Я специально пошел прогуляться, посмотреть, что у нас тут есть в округе. Э, Довольно-таки далеко зашел. И я думаю, я нашел наконец свою смерть. Э, вот такую вот в виде двух каких-то жестких, диких, огромных зверей, которые меня уже почти добили. И, я думаю, здесь абсолютно без шансов. Ну да, меня убила пантера 16 уровня. Но хоть не люто волк, который сейчас они не на двоих дожрут. И все. далеко дошли достаточно. Вот здесь мы где-то тусили вроде. И дошли в самый низ. Так, братва, все, я возвращаюсь в хату и заканчиваю этот обзор. Скорее, даже первый взгляд. Сегодня взглянули с вами на эту интересную достаточно игру. Есть у игрушки потенциал. Немножко бы ребятам уйти от такого сходства с арком, хотя бы переделать интерфейс. Хер Хербы там всем остальным. Насчет брать игрушку или не брать игрушку, решайте сами. Вы видели все проблемы игры. Вы видели баги, вы видели хреновую оптимизацию. Но если вас это не пугает, вам интересны такие игры, я вам ее смел могу рекомендовать. На этом все. С вами был мародер 120 гигабайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а если вы уже подписаны, то респект вам жесткий и до встречи в следующих видео. Йоу!